Я бы еще вот к этим офисным советам добавил бы еще один – в перерыве слушать музыку донских авторов и исполнителей. Тем более, есть хорошие повод. У давнего друга нашей программы Павла Берденникова вышла новая песня под названием «Донская казачья» и новый клип на нее. Павел Берденников в нашей студии, автор и исполнитель. Доброе утро, Павел. Доброе, Доброе утро. Ну, расскажите, собственно, о, -о, о клипе новом вашем, о новой песне, о клипе. Это же первый ваш художественный клип. Э, да, снял. у меня всего было три клипа. Сейчас четвертый. Он отличается тем, что он художественный клип. Я давно мечтал такой клип, снял. И вот случай такой получился. Небольшая история расскажу. За давайте, этот клип. давайте, конечно. Значит, мы начали его снимать в Ростове, в Дугино. Как всегда, я снимаю там свои клипы. У меня там друзья живут. Вот. И у нас оператор утопил. В камеру в Дону. Хорошее начало. Да, коптер он летел, зацепился за дерево, упал, топпил. Ну и мы стали ждать, когда он его там починит. И время шло. Мне звонит человек, написал в инстаграме, незнакомый. Говорит: Павел, я вот слушаю ваши песни, я сам в Москве живу, но я сам с вешек родом. Я каждый раз въезжаю в вешке в отпуск, и под вашу песню здравствуйте, хидон. У меня песня такая. Была клип тоже. Вот. ну, похвалил меня, познакомились, я ему говорю, ну, я как раз вот сейчас написал еще одну песню, новую, и начал клип снимать на нее, а он мне говорит, а вы не хотите в Вешках снять клип? А я в Вешках никого не знаю, я один раз был в Вешках, угу. но с удовольствием согласился, я говорю, конечно, если поможете, я сниму. И съемочная площадка перебазировалась. И он организовал мне там полностью все, коллектив Донское сияние, там казачий такой... Есть, Они мне помогли, И режиссер там был. То есть я приехал на все готовое, познакомился, когда я увидел этих людей, я понял, что я не буду влазить в творческий процесс. То есть вы никак не участвовали в плане написания сценария? Нет, в этом клипе Вообще? нет, уже был сценарий, мне показали. И я вижу, что люди такие профессиональные, думаю, доверюсь себе. им. И вот мы с утра, с 8 утра до 11 вечера этот клип сняли за один день. Все Атмос... за один день. За один начнета. день. Атмосфера была классная, красивая, казачья такая настоящая. Окунулся в быт. А и про песню немножко расскажите. как а песню песня? написал до этого быстро, так как-то она получилась недавно. Написал ее даже сам не ожидал. Ну, такое бывает. А, Павел, ну, еще один вопрос, связанный, опять же, со знаменитой станицей Вешинская. Вы в этом году выступали на фестивале «Шолоховская весна». Да. А, в прошлом году, если я не ошибаюсь, он не проводился, по-моему, из-за пандемии, он был в Нет, он проводился, а, просто проводился, он был в таком сокращенном варианте. Вот расскажите, как в этом году прошел фестиваль? Вот это он прошел, я выступал во Дворце культуры, угу. там. Вот. Там просто было сокращено количество мест, зрителей наполовину, вот. И меня пригласили, я очень рад этому, я всегда хотел там выступить. Я для этого и написал казачьи песни, две у меня а, вот, пес... вот, я вас понял. Да, вот. И вот выступил, мне очень понравилось, я надеюсь там Павел, еще выступить. мы тоже очень надеемся, что вы еще выступите, еще подарите нам новые хиты. Скажите, что в планах вообще? Как, Какая-то возможно, реализация нового типа? Да, прежде чем мы будем смотреть да, в планах у меня, конечно, выпустить второй свой альбом, я же выпустил, у меня первый диск вышел. Который мы с удовольствием прослушали, когда вы в прошлом году да. нам его подарили. И да, да, мы, да. мы прекрасно помним так. Вот И сейчас потихонечку пишу второй альбом. Уже много набросок. Сейчас надо заканчивать эти песни. И надеюсь выпустить второй альбом. Ну, ну давайте, ну немного для нас и наших зрителей проспойлерим, о чем новый альбом. От такой же любви, еще больше любви к Донскому краю. Абсолютно разные песни, я даже сам не ожидал от себя. Не могу сказать, что там именно какая-то конкретная uh -huh. идет тема. Разные песни обо всем. И, конечно, и Ростове тоже будет, и о чем-то другом еще. В общем, Павел, мы будем с нетерпением ждать выхода альбома. Дорогие друзья, Павел Берденников, автор и исполнитель, был у нас сегодня в гостях. Павел, ну а сейчас, собственно, для всех, для нас, и для вас, дорогие друзья, клип нашего гостя на песню «Донская казачья». Смотрим. Домой охота. Своих повидать. Навоевались. Навоевались. Бабы с ребятишками там дом засидели, что ж, и рожка лосит. Убирайте скоро, вовремя поспеваем. тихий дом придет весна И зацветут сады Коль воды свои разольет река Знать побегут ручьи Гуляй, станица, пой, пляши Играй, гармошка, души Седлай коня Целуй жену, подковы дробью придорожную встряхнут. Целуй жену, седлай коня, степной простор поманит запахом меня Степной простор поманит запахом пьяня. Когда на тихий дон придет пасха, и и блага красится изба и боже дашь нам есть народ гулянии закружит христос воскресе зазвучит Седлай коня целую жену Голопом да кони все в донскую унесут целуй Коня степной простор поманит запахом дыня. Степной простор поманит запахом дыня. Когда на вольный Дон придет война и стая басурман. Враз шашкою разрубит тишину наша батька Атаман. Судьбой разлука суждена, Ему война, мать родна. Делай коня! Кресто бежит в лихом мою, целуй жену, светлай коня и воротай и в дом там ждет тебя в дня, сыновья.